Одинокий самурай ⁇ это как-то не по фэншую. Самураев должно быть семь. Больше самураев хороших разных. А для этого ставьте лайки и подписывайтесь. Вам не сложно, а мы сможем продолжать. История эта начиналась так себе. Жил был граф Алексей Разумовский. И вот он разъехался со своей законной женой Варварой в девичестве Шереметьевой, то есть дико богатый. Пятеро детей у них было. И стал он жить с мещанкой Марии, с которой родил еще 10 детей. Все они были незаконные, и он не очень-то ими интересовался. Даже у не у всех были Алексеевичи. А фамилии они получили Перовские от имени графа, где они и жили. И это район Москвы, Перова, у одноименного метро. Я сама почти местная. В том районе говорили, мы ребята из Перова, и живется нам прекрасно. Законы дети граф оказались так себе, ничего интересного. А вот незаконные удались на славу. Семеро из них оставили выдающийся след в истории России. А кто не оставил, за того, как следует и следили внуки и правнуки. Нет такой области, где бы они отметились внебрачные потомки Розумовского. Перовские были министрами внутренних дел и цареубийцами, губернаторами Санкт-Петербурга и Оренбурга, ну, например, Феодосии, ботаниками, геологами, писателями, российское историческое общество – это тоже они. Кто высадил лес в Казахстане? Собирал античные коллекции, сейчас они в Эрмитаже. Написал книжки «Ребята и зверята», и это они, «Великая сказка, Черная курица». Это тоже один из Перовских под псевдонимом. Касьма Пруткова, знаете? Это Алексей Толстой и три брата Жемчужниковых, и все они – дети тех бастардов. А да, Софья Перовская, цареубийца, тоже потомок, внучка графа Рузумовского Казнина. Там вообще дофига, политка торжан и революционеров в потомках. В общем, плодитесь и размножайтесь, неизвестно, кто выстрелит. Хотя в связи с глаголом «выстрелит» можно подумать и вообще не размножаться. Но я сейчас о хорошем. Лев Перовский. Лев Алексеевич, сын Рузумовского, бастард и революционер. И при этом министр внутренних дел при Николае Первом. Вообще мой любимый министр внутренних дел. Между прочим, по молодости был декабристом но пронесло. Никого не сдал, и ровно при том же царе, против которого восставал и был, мягко говоря, оппозицией, в итоге он там стал министром. В его министерстве служил герцог, но довольно бесславно. А славно служил Владимир Даль, личным помощником, это тот, который словарь. А непосредственно у него, у Даля, в подчинении, служил Иван Тургиня, в котором муму. Служил в особой канцелярии для особых поручений. Ну, то есть типа разведка. Чем мне так нравится министр внутренних дел при Николаевской России, очень похожая на путинскую. Тогда внутренние дела были не ментовские, а прежде всего про местное самоуправление и про полицию, но во втором числе. Именно Лев Перовский во многом подготовил процесс отмены крепостного права. Если говорить о создании нормальной цивилизованной полиции, то это тоже он. Не было до него полиции в России. Он создавал удельные школы и земские училища, занимался сельским страхованием и судами, боролся с холерой и сифилисом. Министр внутренних дел, на секундочку. Мы вернемся к полиции. Вот что пишет о деятельности Перовского старинный русский биографический словарь. «Преобразование полиции не сопровождалось желаемым успехом, Земская полиция по-прежнему находилась в неудовлетворительном положении, а при дурном устройстве ее являлось бессильным законодательством и невозможным правосудия. «Дурная полиция», – писал Перовский, – «не производит законов исполнения, не наблюдает за постоянным его действием, не обеспечивает спокойствия и безопасности и, наконец, может вводить в беспрестанные ошибки». Все судебные места, не исключая высших, которые должны основывать свои решения на неправильно произведенных дознаваниях. Золотые слова. И очень-очень актуальное по сей день. Но ну, побольше бы таких ментов и его братьев. Да и племянница его, Софья Перовская, тоже, в общем, была девица с идеалами. Ну, царя грохнула. Ну, жаль, конечно, то реформатора. Но вот мое поколение в школе учили, что правильно сделала. Сейчас кажется, лучше по-другому. Ну Кто знает, как оно дальше пойдет. А еще нас учили, что Николай I был так себе царь. Ну, соглашусь. Однако и при нем декабрист и оппозиционер, а также, кстати, бастард, мог стать министром внутренних дел. Если что, я против царей. Но социальные лифты даже при царях работали. Это как если бы Путин назначил бы сейчас на МВД Ивана Жданова из ФБК. Или Марию Певчих, директор ФСБ.